На протяжении 57 столетий нас объединяет одна древняя беда, она не минула ни одного на планете, Мы закованы в цепь подсознания добра и зла На протяжении 57 столетий Нас объединяет одна древняя беда Она не минула ни одного на планете Мы закованы в цепь подсознания добра и зла Я так измучен звоном одной цепи Единица впереди За ней неисчислимые нули Звеньев таково количества в сыпи сознания немого, Оно сопровождает от рождения любого. О, горько осознавать, что когда-то был рожден плоть и кровь, Ничтожна глазами бесконечных звен. В отличие от нас, они не перестанут никогда звенеть. Поэтому трудно поверить, что в любую секунду можно умереть, Зачатая в сладости мужской и некий женской, Словно гладиатор еще в утробе материнской. Душа, закованная в цепи, ублажает выкидыш Духами всесильными затянута в зародыш, младенец звеньями порочными опутан, Через одно звено станет похотлив и жаден, Второе звено сознание стыда и ноготы, Третий сплав, лжи и бесполезной суеты. Но почему два качества в одно соединились? Поэтому земная логика в звене четвертом поселилась. Для чего такая скряжность в неизмеримой цепи? Логика духовная преследует иные цели. Мертвое тело и неподвижное духа, Благодаря создателю стал человек душой живой, проникая через органы сознания, зрения и слуха. Слуги князя мирового желают овладеть тобой. Этот князь был херувим, осеняющий Ум свой наравне с умом Господним ставящий. Печать совершенства, полнота мудрости, От обретенного богатства исполнился гордости. Совершенный был с момента сотворения, Мудрость погубилась за тщеславия. От красоты неописуемое сердце возгордилось, беззакония в тебе доколе не нашлось. От преисподней пришел ради тебя в движение. Рифаимов пробудил и вождей земли поднял царей из всех престолов. Единогласно будут возглашать они, как мы. Сделался бессильный, стал наподобен. В преисподнюю низвержена твоя гордыня. Черви, и твой поков, который под тобою простыня. Как упал ты с неба, сын зари, Деница, Народы попиравший, А землю разбился, А было время, в своем сердце говорил. Выше звезд Престол мой должен возноситься. воссяду на горе, в сон сонме богов, На северном краю, Взойду же, когда на высоты облаков, В глубины преисподней ват не низвержен до низов. Тогда буду Всевышнему подобен, Но с тобою треть ангелов Обречена мучением безоден. О, если бы Хава ответила тебе безмолвием, Ты спал на землю, словно молния. В Эдеме был хитрее всех полевых зверей. В цепь осознания добра и зла Заковал змей разнополых людей. Жена увидела, что дерево для пищи хорошо Для глаза Люба дорого но и вожделенно Потому что знание дает Зубы впила в его плод До самых тесен, глубже Не забыла поделиться и с возлюбленным мужем В этот момент узнали, что такое тело нагота Неизмеримая цепь обвила их впервые тогда Считы пояса из смоковного листа Меняя тебя соединяет С звеньями одна Древняя беда